Вентиляционные выходы польской торговой марки Virplast наиболее простое решение для организации вентиляции в доме. Вентиляционный выход Perfecto с электродвигателем разработан для обеспечения интенсивного воздухообмена в помещениях домов с крышами из металлической черепицы. Он предназначен для вывода вентиляционных труб из помещений с повышенным уровнем влажности, таких как кухня, ванная, прачечная, спортзал и даже баня. Обладает большой производительностью, к примеру, ванную комнату площадью 12 квадратных метров проветрит за 6 минут. Вентиляционный выход имеет высокий класс энергоэффективности, Потребляет всего 24 Вт в час, что делает его экономически выгодным. Электровентилятор практически бесшумный, не будет отвлекать от принятия расслабляющей ванны. Также не помешает при приготовлении блюд для уютного семейного ужина. И является отличной альтернативой шумной кухонной вытяжки. Вентиляционный выход Perfecta с электродвигателем состоит из небольшой трубы с колпаком диаметром 110 мм К50 или 150 мм К65 состроенным электродвигателем и проходного элемента основания. Общая высота 500 мм. Труба сделана из пластика, что снижает вероятность образования конденсата на внутренних поверхностях по сравнению с металлическими выходами. Большим преимуществом электровентиляторов является низкий уровень шума, высокий показатель уровня надежности и мощности от немецкого электродвигателя EBM. Ведь такой двигатель прослужит много лет. Для подключения электровентилятора необходима стандартная сеть 220 вольт. На максимальной мощности при 2800 оборотах в минуту электрический вентилятор проветривает до 305 кубических метров в час. По желанию интенсивность вентиляции можно плавно корректировать с помощью регулятора скорости, обеспечивая при этом еще меньшее энергопотребление за счет уменьшения количества оборотов. Кабель электродвигателя надежно защищен от повреждений, поскольку он спрятан внутри вентиляционного канала. Его можно вывести как на кнопочные выключатели, так и на диммеры регуляторы мощности на кухне или другом проветриваемом помещении. В ассортименте вентиляционных выходов Perfecto представлено множество проходных элементов под разные модели металлической черепицы большинства брендов. Благодаря своей конструкции вентиляционные выходы обеспечивают полную герметичность соединения на крыше ведь каучуковый уплотнитель проходного элемента плотно прилегает к черепице и выдерживает перепады температур от минус 30 до плюс 90 градусов Цельсия. Вентиляционный выход имеет регулируемый угол наклона. Устанавливается в любом месте на кровле с углом наклона от 5 до 45 градусов, где по проекту выходит вентиляционная труба, чтобы обеспечить нагретому воздуху насыщенным водными парами свободный выход из внутренних помещений дома на улицу. Такие вент выходы отличаются высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению, атмосферным и механическим воздействиям и не подвергаются коррозии. Производителям предоставляется гарантия сроком 10 лет. Цветовая гамма вентиляционных выходов Perfecto с электродвигателем представлена самыми популярными цветами. Хромовый зеленый, серый, графитовый, красный, медно-коричневый, глиняный коричневый, черно-серый, черный, коричневый, серо-коричневый.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 Проходной элемент основания, труба с колпаком, нет необходимости что-либо закупать.